Я вам покажу Сибирь, так, как вы никогда не видели. У нас гармония с природой. Я уже стал скалолазом. Думаю, сколько хорошего можно увидеть в Сибири. Сибирь – большая душа и очень щедрая душа. Сибирь, глаза Субтитры